На, добить Е, бой А почему она меня в этот раз не швырнула? Нет, я к тебе не поползу Что, куда она? Ладно, пускай ползет А мне что делать? I wonder you Да-да-да, кровь, что-то там А, Э, алло На Хорошо, теперь надо как-то О, отстань, бешеный О, вообще ты. Погнали Опа а я-то мастер I can see, я вижу, ты это сделал А, да? Опа, добрый день Кофе можно? Пожалуйста, все, дед Извиняй, конечно, к Ксавьер, но что ты хотел? Все, я на пенсию Да ладно Игра что, серьезно? Ну, в общем, я так понял, сюжет... А тут он есть, на минуточку. А? Тут просто надо знать английский, а я немножко... Сюжет, наверное, полагается в том, что мы... Э, якобы начальный убийца Зарабатываем убийством На жизнь, да? А потом оказывается, что нас то ли Подставили, то ли что Чтобы не, не выплачивать дивиденды За большой заказ Или что-то типа того И убили самого главного босса, который и давал Собственно задания тем, а те давали Задание нам Ну part 5, музон пошел Это что происходит? Ладно, он его просто дросел Хотя я не уверен. Это классно. Только вот мы подохнем, потому что главный герой этой игры убьет второго главного героя. Хотя музыка неплохая. Может я как-то с трупа буду брать ножи? Нет. Откуда я тогда взял ножи? Может надо подождать просто. Ну давай. Я потанцую. Танцуй со мной. Ну ладно, пошли в рукопашку Сейчас ждем. Ждем. Ждем. Погнали. Ебой. А тебе, пацанчик, надо валить? Здрасте. Ты имеешь самое сообщение. Да, я имею все щели сообщения. Хорошо, погнали, там два дядь. Нет, собаки. Вот собаки, это опасные враги. Поехали. Нет, там собака. Тут очень опасно. Очень опасная такая локация. Могу я. Нет! Верни мой нож! Тихо, тихо, тихо, тихо. Опа! А мой нож-то. Я успел. А можно мой нож? Нет, нельзя. Классно. А как я трех пацанов буду валить? Ну, он, они вообще как бы ничего не палят, да? Тогда не буду просто тратить на тех чуваков внизу. А, у меня написано, серьезно. А, да. Да. Сильно, конечно, я. Это мощно. Ну я мощный парень. Да ладно. Вы вообще меня не палите? Ладно, получайте. Минут. Откуда она взялась, тутик? Хочешь, ты? Да. сделал сейчас она сюда сюда, сюда. вот <связать> а <потом ели. связать> да? вот этих пацанов но ну, ты бомба -бом выделяет ходничка пацаки идут пацаки ко мне ко мне Оп. ну это нормально он с текстуры забежал вы все видели тут тут тут тут тут тут тут тут тут тут тут Теперь надо как-то вольнуть этого чела. Ну, как минимум того вольнул. Е-бой. Остался последний. Новая маска. Какой-то фиолетовый тигр. А, это, наверное, этот... Кот их. Вот этот кот. Я... Ножницы? Это имба. А вот и он. А я не... А я, по-моему, не был в... костюме петушка, но это не точно. Отойди от меня, я не хочу что-то там причинять смерть. Окей. Это будет батл. На, а в смысле... А... Что? Видео закончилось, но ты можешь посмотреть мое прошлое видео по hotline Майами. Давай. Удачи.